Ищешь онлайн игры, браузерные или полноценные десктопные? Для зрителей нашего канала действует ряд бонусов и привилегий в некоторых из таких игр. Эти бонусы активируются при регистрации по ссылкам, которые вы можете найти под видео. Некоторые из них будут доступны вам сразу, а некоторые откроются через 40-60 минут игры. Кликай, регистрируйся, играй. Земля. Родина наших предков. длилось их знакомство с Евой. червоточенной, Ведущей на другой конец света. В Новый Эдем. Встреча с Евой обернулась беспрецедентной по своим масштабам колонизацией. Началось массовое заселение сотен незнакомых миров. Казалось, что поступ человека не остановить. Схлопнувшись, Ева обрекла на гибель бесчисленное множество колоний. Те, кто выжил, быстро позабыли о прошлом. Островки человечества потеряли связь друг с другом, растворились на просторах галактики. Человек провел во тьме многие тысячи лет, но в конце концов все-таки вернулся к звездам. На карте неба появились новые государства. Люди пошли по четырем разным дорогам. И на перекрестке этих дорог наш мир ждала беспощадная война. Десятилетия войн породили нового человека. Человека бессмертного. За превращение в избранных мы платим всем, что у нас есть. Мы живем благодаря технологии переноса сознания, покидая гибнущие тела и вселяющие в их точные копии. Мы никогда не умрем. Нам нет преград ни в небе, ни на суше. Власть ускользает из рук сильных мира всего. Бойтесь нас, ибо пришел наш черед. Как кажется нам безбрежной и непобедимой, грозно смотрящей на тех, кто вступает в ее пределы. Людям свойственно тянуться к знакомому и понятному, лишь немногим по силам чинить себе свои страхи, принять вызов брошенной им вселенной. Они смело шагают во тьму, влекомые жаждой знаний, денег и власти. главное оружие первопроходцев, ибо не с числа поджидающих опасностей. Но тем, кто не боится рисковать, откроются все тайны головы. Патруль, что там у тебя? Три секунды до коннекта. Две, одна. Первый слой прошла, подбираю ключи ко второму. Прикроешь? Вниманию пилотов-капсулеров. При обнаружении районов особо аномальной активности следует помнить они же следующем. Начинаю постановку огромного сразу. Активность это связана с работой нелегальных лабораторий, объектов-призраков. Призраки, появлением которых мы обязаны пиратам, представляют собой угрозу благополучию всей галактики. Вижу линкоры, бросайся, уходим! Спокойно, уводи их от меня, я почти закончу. веренный нам властью, мы требуем от вас соблюдения запрета. Запрета на посещение обнаруженных вами лабораторий. А Мне тут лупят на всю. Запрет распространяется на любые формы контакта. Чуть-чуть осталось. Мне щит в защита не держит. Нарушителям мы напоминаем. Готово. Да. Такого я еще не видела. Что? Ах ты! Назад! Назад! последствий а избежать не удастся. Рубикон. Пути назад нет. Из бесформенной пустоты возникает сущность. Более древняя, чем сами стихии. сбывается. Нечистивцы построили врата. Их следует уничтожить. Пилоты, мы на пороге новой эпохи. В наших руках ключ к новым мирам, к богатству и независимости. Готовность к эвакуации периметра. Запуск врат навеки изменит наш мир. Флот в вашем распоряжении. вылете. Обнаружен флот Империи. Они направляются к вам. Не прерываем запуск. Готовьтесь к бою. Второе звено. Готовы к старту. Вас понял. Равнение на меня. Второе звено. Левый фланг. Строй по пять. Принято. Исполняем. Осуществлю. А затем грядет буря. Birth of the Capsulea—a sacred act, immutable and profound. Mind and machine merged, flesh fused with power beyond mortal limits, united with destiny. A ship and its heart. They are one. Uncharted void, a galaxy where power and wealth spur humankind, where four great empires seed the fractured renaissance of man. Wielding vast fleets, they carve their ideologies into the stars. The heroism and treachery of Capsuleers is woven into the fabric of New Eden. A story of industry, exploration and conquest. However you choose to forge your destiny, do so with heart. New Eden is yours to shape. This is where your legend begins.